Bye. О, все, nice, пройдено. Жесть. Ну я бы оценил, скорее всего, на медиум, потому что, ну, что-то слишком мало попыток потрачено. При том то, что я даже не скачал копию. Ну то есть, ну, понятно. Как? Он мне, короче, показался слишком легким, Поэтому я его... Не, конечно, здесь... Ладно. Лайк, конечно, поставлю. Капец, спустя час... Я наконец-то это сделал. Не знаю, какой будет следующий демон. И будет ли он вообще... Может быть, я заброшу играть в эту игру. Кто же знает. Ой. Ой-ой-ой. Ну пока что? Пока. Всем удачи и всем пока.